Строгий Матис отправил нам Оо Очень много наклеек И за это спасибо на... 20 Блин Чего? Два косаря, боже! Прямо с завода! Здарова! С вами я, Усатый Человек. И сегодня рубрика, которую вы лайкаете, смотрите, и вы. Вы, ты именно, ты ее. Её поддерживаешь за что тебе, конечно же, огромное спасибо. Это рубрика «Подгон от подписчиков». Многими любимая, многими нелюбимая. Забегая вперед, скажу, в предыдущем ролике я сказал, ребят, всем огромное спасибо, но сегодня у нас будет аж 100 с лишним подарков. И расписываться всем, но ролик затянется на 2 часа. Это будет очень долго, я дико извиняюсь, но расписываться я не буду. Если просят посмотреть инвентарь, мы это сделаем, ребят, простите меня, расписываться нет, потому что, ну, это нереально долго, и растягивать ролик на 2,5 часа просто не. Хочется. Надеюсь, вы меня поймете. Это будет очень долго. Короче, ролик обещает быть жестким. Погнали! 105! 100! 5! 105! 105 подгонов от подписчиков! Поехали! Первый подгон. И открывает данный видеоролик, человек с ником. Забегая вперед, ссылочка на трейд в прикрепе, если ты хочешь попасть в ролик. А то Дорки, здравствуй, человек, оцени инвентарь и по возможности оставь коммент в профиль. Удачи в развитии Тодорки. Огромное спасибо. Ну, я сказал, что не буду оставлять росписью еще в прошлом ролике. За трейд огромное спасибо. Тут наклеечки. Инвент оценим, посмотрим, будет ли что-то интересное. Профиль интересный, кстати. Кстати, профиль интересный. Ну, слушай, тут нож. Из интересного нож-перчатки, в принципе, сверху, естественно, ну, не вижу. Нож-перчатки, да, круто, кстати. А, 15-й 15, ну, 15 год, кольнерская наклейка, интересно. Спасибо тебе, Тодорки, за подгон, мы едем дальше. Сам по себе, еле как прочитал, друг, очень сложный ник, приветик, можно пожироспись оценить, инвент удачи в жизни, друг, роспись нет, спасибо за подгон, тут также у нас наклеечки, роспись, я говорил, что ну это просто долго, я реально надеюсь, вы меня поймете и не будете сильно меня обижаться, Но инвент мы оценим, по инвенту вулканчик, немного поношенный раз, ну друг, из э, скинов только вулканчик, прям что-то прикольное, ну в остальном ничего не вижу, оценил, едем дальше. Курлык, епта, и вот здесь интересные скинчики. Дигл, спутник после полевых испытаний. Ну а в остальном 5 МП кондишн Zero, Алоха. Еще раз скажу, спутник и бизон ручная, ручная. Фу, ептать, роспись, немного поношенный. Принимаем. Огромное тебе курлык спасибо за подгон. Даже ничего не написал. Спасибо, приятно. Распишись, буду благодарен. Арабские ники отправили под ОГО, Но, вдруг, не расписываюсь. Я извиняюсь, ребята. Ну, это вот реально долго. Не хочу 20,5 часа записывать ролик. А за скидочки на игры тебе спасибо. И вот тут реально очень интересный 3 11 рек 1. Тут лежит э, статрек 5.7 городская опасность, немного поношный. Мне интересно сколько он стоит. Огромное тебе спасибо по поводу прокачки. Обещал, жду подкрутку на языке, потому что после стрима, ну, надеюсь, шансы опять подрубят. Она будет, я обещал. Я сделаю а тебе. 1.1 рек. Спасибо за такой интересный подгон. Сейчас чекнем цену. 125 рублей. Неплохо. Я не думал, что он так дорого стоит. Более мягче, очень крутой 5.7. Ой, скоро опять придется, я думаю, даже в этом ролике, перекидать вещи в хранилище. 948 айтемов. Круто. Следующий и все. Все пишут, глянь, инвент Блин, ролик все-таки не 2,5 часа получит Но если по-плохому, можно роспись Ну, друг, спойл spoil, Spoilk1337, огромное тебе спасибо За две наклеечки, но, блин, росписи нет Но это реально, это долго, пацаны Это долго, инвент глянем, без проблем Кейс, браво это инвестор у нас, однако. Блин, ну тут кейс браво в основном. Вот эти наклеечки, ну, типа, нет, больше ничего интересного. Только кейс браво. Это инвентарь инвестор. Поек, тебе спасибо за подгон. Мы идем дальше. Злой. Спасибо за контент. Ни одного обеда без твоих видосов. Еда не ли. Отметься, если будет время в профиле. Злой, спасибо тебе за три наклеечки, но, ну вот просто смотрите, все трейды и ребята все почти просят расписаться. Ну, ребят, ну долго. Ну, поэтому я не расписан. Конечно, будут писать, типа, ай тебе скидывай, вот да ты не расписываешься. Ты су. Да, я такой, но это будет долго просто. Просто поймите меня. Это я последний раз, когда я на это внимание обращал и объяснил вам суть ситуации. Но прошу прощения, злой. Спасибо за подгон. Дальше, надеюсь, понравится. Эшли Хевит отправил нам, или отправила вещи из Payday 2. Это очень много скинов. Кстати, я скачал, я так не понял, как скины ставить. Ну, Эшли Хэвит, спасибо за подгон, оценил. Идем дальше. Тут просто чекай, строгий матис отправил нам о -о -о очень много наклеек. И за это спасибо. Наклейки я люблю. Я не знаю, что мне с ними уже делать. Строгий матис это определенно лайк. Like, это огромный трейд. Тут наклеек, наверное, больше, чем на 100 рублей. Я не знаю, примется он у меня, нет, потому что хорошо. Хранилище говорит, пошел я, ну, пошел я в КСГО забивать хранилище киномет от подписчиков. Спасибо, ребят. Кстати, в скором времени, но ну, я думаю, через ролика 3 мы сделаем общий обзор, потому что тут лежат все подгоны, которые вы мне отправили, и это будет интересно. Вот у меня хранилище подгона подписчиков. Ну, я думаю, скоро сделаем обзор этого хранилища. Тут очень много предметов. <к Sicks> я думаю, вам будет интересно. Сейчас быстренько закину все то, что мне сегодня уже подарили, и чуть-чуть освобожу место. В общем, убрал все в хранилище и очистил инвент наш более чем 200 предметов. Переходим к обменам. Так, строгие Матис Тут очень много, блин, друг. Тут очень много наклеек. Еще раз огромное спасибо. Но теперь мы все это можем принять. Этому трейду вообще определенно лайк с вертушки залетает, ребят. Тут просто сколько же тут наклеек. Я... Блин, реально, скоро будет обзор моего хранилища Там столько от вас подарков И вы это все увидите, я думаю, тоже крутой ролик И такие ролики залетают, значит вам нравится и Мне как в комментариях нах написали Никому не нравится, но ну, смотрят же, лайкают, значит нравится Строгий Матис, лайк определенно Мы переходим дальше Елеоран, привет Человедонский Хочу роспись Да, так что оставь, пожалуйста Это первый, но не последний трейд Елеоран, друг Огромное тебе спасибо за трейд Нами Payday 2 Это вклад... Да трейд каждого человека вклад в данный видеоролик. Но по росписям не буду возвращаться. Говорил, извини, пожалуйста, за трейд. Спасибо. Дальше. Break you fail отправил нам скины с Payday 2. И тут, кстати, куда интересный пистолет. А, это рарный пестик. Прикольно. А здесь из интересного армор. Слушай, ну я реально не знаю, типа, я так и не понял, как э, вешать эти скины на Payday 2. Я, типа, не, не допер. Почему-то они мне не вешаются. Но за трейд еще раз тебе Break you fail. Спасибо. Мы идем дальше, увлажнитель милф, вот этот ник, вот этот человек подобрал, он нам отправил два скина, спейдай два, кстати, какие-то интересные достаточно скины, блин, вот как с ними играть, объясните в комментах. И рога наставил мне с дота 2, огромно тебе увлаж... увлажнитель, увлажнитель милф, спасибо, роспись, говорил друг, говорил уже не раз, Сто трейдов, сложно, мне керыч скинули, вау, вот это да, человек с арабским ником, написал, держи керыч изумруд, ну ты щедрый друг, спасибо. Кера это самый дорогой, наверное, трейд. Лесной зеленый, вау, это, это какой-то новый скин, я таких не видел. Дальше, Дефен Найт. Отправил реально крутой трейд. Тут кейсики, которые, ну, достаточно дешевые. И самая интересная, древесная гадюка прямо завод. мне интересно, сколько она стоит. Сейчас чекнем. Это круто. Привет, давай пообщаемся в DS или напиши Steam. Предложение на стукафорс а, Вот по поводу стука. Короче, кто не знает, он предлагал открыть, ну, закинуть 100 тысяч на мой баланс и с моего аккаунта открыть. Я бы смог, если бы... По-моему, на Форда он хотел. Я бы смог, если бы ты скинул мне и закинул бы я, и потом бы тебе все вещи скинул. Да. Но давать пароль и логин от Стима я не буду точно. Ну, я думаю, все прекрасно понимают, что Деньги не заберу и реально сделаю контент Это будет интересный контент На деньги подписчика открыть на сайте с моего аккаунта, почему нет? Но пароль и логин от стима давать я не буду Это точно, поэтому только такой вариант Но за трейд огромное тебе спасибо Блин, сейчас чекнем сколько гадюк стоит Две сотки вангую Две тысячи, блин, чего? Два косаря, боже Я не знаю, а какого? Какого хрена, подожди, а что с ценой? Я думала на две Почему? А, на. ка. Слушай, ну это жесткий подгон. И кейсики еще по 61 рублю. Блин! Это жесткий подгон, огромное спасибо, но по предложению это круто. Но давать логин и пароль не хочу. Ну, блин, за такой крутой подгон реально тебе спасибо. Это что-то. Там, кстати, дальше тоже будет крутой подгон. увидите, блин, огромное спасибо. Два куска. Редко в таких роликах. Ну, подгон подписчиков, в основном наклейки, ну, типа, такие скины, это прям реально, это фишинка на торте данного видеоролика, спасибо. Дальше, привет, открой любой кейс, Ааа, И опять кейс открывайте, кстати, тут анодированная синева, она, по-моему, дорогая. Мегабит, это не первый его, кстати, трейд Просит открыть кейс Сделаем без проблем Сколько стоит МПшка? 95 рублей, да вы что, еще и кейсы? Вау Мегабит, спасибо, я лучше Змейный кус открою Нежели решающий момент Ну типа такое себе, давай, Змейный укус Откроем, почему нет? Или лучше решающий момент м каньон или юспик Сейчас подумай. Смотри, кстати, плюс 200 скинов. Но тут очень много наклейки вот эти зарешали. Боже, сколько тут скинов! Опять все в контейнер переносить! Ребят, ну, часто не просите, пожалуйста, столько кейсов. Открывать я просто разорюсь. Кстати, а вапка с наклейками интересно. Причем с крутыми зелеными наклейками не очень вкатываю. Блин, спасибо еще раз за ВП. Кейсик, поехали. Давай все-таки змеиный укус купить. А, денег не хватит. Ребят, денег не хватает, не повезло, не фартануло. Но денег реально нет, я извиняюсь. Ну, типа, у меня нет столько, у меня 370, сори. Но Мегабит за трейд, спасибо, не получится, но ну, просто не хватает денег. Переходим к следующему трейду. Данир 0.9, Форза, карточка и самоцветы. Спасибо тебе тоже за такой подгончик, Самоцвет это круто, чтобы уснуть на в стиме. Мне написал Данир Ла, Данир Данир лайк определенно спасибо. 0.9, наверное, тысяча девятого года рождения. Боже. Блин, а ребятам девятого года рождения Сейчас уже поскольку Сложная математика, блять Такие в голове процессы происходят Получается по 13 лет Дальше, распишись, пожалуйста Сусечка Блин, спасибо за трейд Если, блин, ну, два ну, часа ролик Я не, не буду Уже раз не стал расписываться Не буду, но Сусечка за трейд Спасибо, я извиняюсь, надеюсь, ты меня поймешь Тут у нас наклеечки И два скина, дробовик, да, дробовик Дворник, аук. И Максим Пыльник. Ну и наклеечки. Спасибо за такой трейд, за наклеечки отдельный респектоз. Мораль. Привет, оставь роспись. А еще я бы... Видите это окончание? Хотела. Меня смотрят дамы? Вау! Ну, надо бриться, я думаю. Слушай, Мораль, спасибо тебе, приятно, что смотрят девушки, реально. А здесь у нас экран на пуджа, граффити, Payday 2 скины и загрузочный экран. Еще 18 лет, круто, что вот такие взрослые ребята меня смотрят. Напиши в коммент, сколько тебе лет мне интересно. Но по поводу росписи сказал, профиль оценил. Но профиль крутой, как бы я не любил аниме... Или аниме, как говорят, как говорит молодежь. Но профиль реально крутой, это все выглядит очень красиво. Играет в КС, добавить в друзья. Хы, девочка 18 лет. Парофлили и хватит, Идем дальше. И вот этот интересный трейд. Один из, потому что уже была вапа за 2К. Просто, бля, я, ну я реально, мне редко такое... Прямо с заводом! Сколько она стоит, боже, я не знаю. Сколько? Просто ты... Что это? Это, это, это по-моему, это очень дорого. Те вавка. Здоров, вот тебе, это реально Крутой, по-моему, она очень, по это очень дорогой Трейд, это очень дорогой трейд Вот тебе крутой подгон, чекни инвенты, скажи Приз, где можно продать нож, статтрек Бродяга, кровавого паутина Я сполерну, заходило, такое ощущение Что человек человек открывает кейс. огромное тебе спасибо Сивавка, блин, это реально Это очень дорогой трейд, и вот это Вишенки, было две на торте Это авапа гадюка, и вот этот трейд Это очень крутые, ребят, огромное вам спасибо Вы просто делаете такие подгоны Очень яркими, и обязательно Сейчас чекнем инвент и конечно же цену на калашик Я чекал, спойлернул Вот такое ощущение, что он открывает кейсы Потому что смотри, змеиный укус Хищные воды А, ну окей, дальше покажу Пока что здесь только распространение поношено из интересного а, Вы сейчас офигеете, я офигел Вот, пожалуйста Нож! Статрек Бродяга Крау... Я не знаю, сколько он стоит, но очень дорогой. После полевок, я не знаю. И гамма волны прямо за вот человек открывает кейсы. Вот, по-моему, сломанный клык, разлом... А, он продал. Короче, прикол в том, что у него иные одной коллекции. Коллекции шли, шли просто подряд. И он открывает кейс, у него статрек дигл паутина, боже! Боже, бля, но человек открывает кейсы Фальш, вот, фальш он, феникс, фальш он Ну, то есть человек открывает кейсы, скорее всего, выбил, молодец И реально огромное спасибо за трейд но ну, вот эти вот два прям крутых очень скина Еще, опять же, Дигл. Ну, и, и статрек, АВП, Лапки Сувенирная, херое, но ну, это очень крутые скины Вот это реально интересные скины Поток после... У меня такая, кстати, прямо из завода статрековская была, сизика. Кто помнит, да, оценит. Ну, реально тебе, Севавка, спасибо за трейд. Сейчас чекнем цену. Очень интересно, сколько он стоит. 5К. Просто это... Ну, это очень дорогой трейд. Реально огромное тебе спасибо. Просто два человека сделали, сделали вишенку на торте сегодняшнего ролика, ребят. Я ничего не могу больше сказать. Это, это блин, ну это очень круто. И реально, я... у меня нет слов. Огромное вам спасибо. Особенно за вот такой трейд. Ну, 5К, ребят. Просто 5К. Подгоны от подписчиков начинают набирать новые обороты И приобретать новые краски Краски неоновой революцию за 5000 рублей Блин, спасибо Но я видел этот трейд я охерел тогда Короче, следующий подгон будет записан через неделю и я не буду смотреть вообще, какие мне трейды отправляли Чтобы, ну, были другие эмоции Все равно я увидел этот калаш Я не чекал качество то Я пер первый раз сейчас увидел качество, но, блин Короче, в следующий раз я не буду смотреть трейды И все эмоции увидите на роликах Самые такие эх -эх, Через 7 дней будет контент Ну, спасибо, еще раз Идем дальше Привет, наклей ты любишь, пусть годсет принесет тебе Гудлак so, Спасибо огромное Годсен Годсен 21 года Спасибо по росписям, ну ребят, извините Спасибо тебе, Нео Со so, Надеюсь, он все-таки Гудлак мне внесет А в ближайших опенкейсах он мне нужен этот good luck. Дальше Привет, бро Скэри Распишись, если не сложно Инвент заценим расписаться Не, Это долго Ну типа, ну Блин, я говорил Постоянно на это отвлекаюсь Уже, кстати, с паузы не стоит, надеюсь Скэри, спасибо Тут, кстати, он еще такой интересного узор достаточно выложил Ну тут наклейки 21 -го года За них огромное тебе, Скэри, спасибо Инвент сейчас чекнем Кстати, интересный профиль, однако Скэри, well Как будто ПК Давай посмотрим, инвент Кто ты? Воин Я Ахиллес Сын кого-то из правительства, наверное Потому что я не знаю по-другому И вот, ну, типа 140, ну, сейчас он дороже 140 тысяч, я думаю Стоит, чтобы вы понимали А, ну еще, да, Градиент после <плёк> Ёпты Это что такое, бля? Ты кто? Ты кто? Блин, ты кто? Боже, что это такое? Там глок был синий Тут, бля, я не знаю, кто ты Че? Где ты работаешь? Что это? А, секреты. Ну, я так понимаю, что там еще... Слушай, ну, да, ну инвентарь не очень, не очень интересный. Как бы это наигранные эмоции. Ну, тут ничего интересного. и выше пробу значок. Ну, ничего интересного. Типа обычный инвент там пламя. Неинтересно. Идем дальше. Не, ну, если без приколов, это очень жесткая тема. Градиент прям, ну, короче, очень крутой инвент. Я реально оценил. Ладно, сейчас надо как-то от этого отойти, но это реально... Дальше. Тот же самый человек с ником... Давай, я, он мне, по-моему, писал, как говорится, его ник, если не ошибаюсь. Ну вот, по поводу форса, огромное спасибо тебе еще раз за подгоны, уже второй. Иксэмчик, черный галстук, но по поводу этого я сказал. Если ты скидываешь деньги, я заливаю со своего аккаунта, да, можно так сделать. Это интересно. Такое можно попробовать. Но лучше на изик. Лучше на Изик, потому что на Изике я окупаюсь всегда. На форсе все-таки, как в последние ролики говорят, там жесткие сливы. Поэтому лучше Изик. Ну, пиши, если что, ВК главное проспать. Этот момент. Так, запись идет. Ладно, огромное спасибо еще раз за подгон. Дальше. Гачи бес. Хорошо, что не мучу. Гачи мучу. Я смотрю тебя с 5 лет. Распишись, пожалуйста, прошу, маме покажу. Похватить. Бля, с 5 лет меня кто-то смотрит. Тут очень много кстати, граффити. Огромное то, что тебе спасибо. Гачи Бас, блин, с 5 лет, кто-то на мне вырос, это очень, конечно, приятно, повод росписи сказал, спасибо тебе, Гачи за трейд Отдаю все, что есть в добрые руки, когда пройдет трейдбан на скины, кс отдам, жди первый привет Ярику и Богдану А, передай Ярику и Богдану привет от человека, с ником прочитать который не могу Ярик Богдан, здорово, человек, человек, человек, человек здесь друг ваш, я так понимаю, отдал скины в добрые руки Но тут загрузочные экраны, фоны и скины с PD2 еще раз, Ярик Богдан, здорово. Э, вашему другу спасибо, передайте от человека за трейд. Дальше. О, интересный трейд был бы, если бы мне нож отправили. И опять же капсулу, да. Подгон от подписчиков, значит, есть и подгон от ютубера. Но если будет, то, я думаю, будет такая рубрика. Привет, человек. От души отрываю керамбит. Слушай, несенниция. Спасибо за трейд. Тут мне керыч еще один. Это синий. Жуткий фиолетовый. Вау, еще один керач. Спасибо. Оформление профиля. Код Фон задний прикольный Ну, типа, код Ну, честно, ничего, как бы, супер сверхъестественного Я не вижу Чекнем инвентарь Ну, по инвентарю, типа, ну, блин, прикольные этот, сердечки Типа, вот эта вот история мне прям нравится В остальном, ну, типа, обычный профиль, честно говоря Фон класс Дальше Экстази. Здорово, человек, если не сложно. Привет Арсению Чайкину. Передаю привет с города Иркутска, с канала человек человек Арсению Чайкину. И распишись. По поводу росписи говорил, но тут, кстати, интересный трей. Трилковая дисциплина, поношенная, 20 самоцветов. И еще два ножика, вау. Круто. Спасибо тебе, Экстази. Деглосик интересный. Спасибо, лайк определенно. Ну, реально, очень такой интересный. Тут деглосик, кстати. Тоже не дешевый. Я бомж. Спасибо. Человек-человек, ролик топовый. Расскажи, пожалуйста, что делать, если я в 13 просрал на кейс батли больше 16 тысяч рублей. Знаешь, когда мне было 14 лет, меня заскамили на 40 тысяч. Сейчас эти скины, которые даст оли 40, стоят 100 с лишним, если даже не 200 с лишним. Поэтому, ну, не открывай больше. Снимай деньги с карты, чтобы их у тебя не оставалось. И я ну, могу сказать, если у тебя в 13 лет больше 16 тысяч рублей взялось, ну тебе очень повезло, не надо эти деньги тратить. А в остальном спасибо за шашку-пешку. Не играйте! Вот до чего доводит азарт. В каждом ролике же говорю. Мегабит. И мегабит это, блин, уже знаешь, постоянный клиент нашего заведения, так сказать. Он, кстати, отправил сувенирный блок красной покрышки. А, блин. А я не знаю, что это за блок. Мегабит, огромное спасибо, еще ширпачика скинул. Места нет, ну да, сейчас будем освобождать. Так, ребят, мы вернулись, я там 250 э, скинов засунул в коробку. Подгон от подписчиков, мегабит, спасибо. Посмотрим, кстати, сколько такой Глок стоит. Еще 70 трейдов этот ролик на 40 минут, ребят. 94 рубля, кстати, нифига себе. Кстати, я все скины засунул, в том числе и калаш и вапку. Ну, это подгон от подписчиков, все-таки, чтобы, не дай бог, не продать, ничего с ним не сделать, засунул. Еще вот эти скины надо тоже засунуть, это от ютуберов Спасибо тебе, еще раз, мегабит. Дальше. Тупой мейкоп. А, Мейтрикоп. Спасибо тебе тоже за дота вещи. Блин, ребят, уже очень долго. Вот прикиньте, я бы еще расписывался. Очень долго записываю ролик. Я уже сижу туплю. А, тупой Коп, Спасибо. Идем дальше. А, кейс патруль Ютуб. Привет. Человек удачи в открытии кейсов. Если хочешь, можешь чекнуть нет. Инвентарь сегодня чекаю, поэтому чекнем. Кейс патруль. Спасибо. У нас здесь. Какой-то интересный скин, телячья кожа. Сколько интересно стоит? Я такие скины почему-то не видел. Лесная ночь, игры сейчас смесь. По инвенту. Ну я так понимаю, это Ютуб канал. Скорее всего, да, это Ютуб канал. Слушайте. Ну нифига себе. Ну нифига себе. Ну нифига себе. Ну вот это скины. Вот это интересно. Ух ты. Слушай. У тебя достаточно интересные скины тут ничего не скажешь, скины реально прикольные, ну типа, блин, 100 драки не знаю, сколько тема стоит, но я думаю, тоже неплохих денег, блин, интерес. А по поводу мака, который скинули 8 рублей, блин, мне казалось, он типа, знаешь, под 500 стоит, ну интересно, какой-то я такой не видел. Выпало из жизни. Во всяком случае, кейс патруль, спасибо, дальше. Ку, если можешь, распишись. Фейкс, simple. симпл. Там должно, наверное, было быть, спасибо за поеды 2 скины. По расписям отвечу, никак. Ну, блядь, типа, я... Записываю, наверное, уже в совокупности минут 40, если не час, если не 50 Ох ты, интересный трейд, подумаю попозже Еще раз тебе FX Simple спасибо FX один, ну, надеюсь, тут... А, да, FX Simple. все окей, все good Спасибо тебе огромное за трейд, дальше едем, дальше, дальше Вау! Кейсик и наклеечка какая-то интересная. Нашивка, наклейка. Хоп-салам, было бы очень приятно, если ты сможешь. Открой кейсик, пожалуйста. Ты топчик. Роспись, пожалуйста. Спасибо тебе огромное, Ахмед. Спасибо тебе огромное за трейд данный. А, роспись нет и кейсик в том числе, потому что денег просто нет. А так да. Прикольная наклейка, вот мне прям нравится. Блин, реально выпал с кейс. Я не знаю, что такие существуют. Ахмед, спасибо. И за комплименты тоже приятно. Следующий трейд. Кейту, как дела? Бела uh, в порядке, вот записываем ролик под гон отписчиков, который, надеюсь, ты поддержишь лайком. Кейто, каито. Каито, наверное. Каито, аниме. Чё, пацаны, аниме? Спасибо огромное тебе за трейто. Во всяком случае, очень много пойдет два скинов. Дела вот так. Надеюсь, и ролик. На чай так сказать. Слушай, ну я почему-то не могу принимать э -э принял. Думал, там тоже инвент заполнен уже. Ну спасибо тебе огромное. Капитан, если сложно, росписи. Какой-то прикольный смайлик. Блин! Ну, все, по поводу росписи буду молчать. Интересно, кстати, смайлик вот эту звездочку можно неплохо оформить. Стим, э, страничку, кстати, какой-то арбалет туда даже есть. Вау, прикольно. Спасибо за P2 скины. Тут и стимовские самоцветы, и смайлики. Спасибо. Дальше распишись на стене, пожалуйста, ребят. В следующем ролике, пожалуйста, ну, не отправляйте мне. Мне стыдно, мне стрёмно, но, блин, там... А, там было, типа, предметы, которые нету... Подожди, чего? Я немного не понял. А, в которые вы никогда не играли. Все, понял. Я думал, типа, которых никогда не было в стиме, Я что-то еще такой... Спасибо тебе огромное за трейд. Марин. Марин, спасибо тебе за трейдик. Ну, просто встречал, дружище, извини. Но за трейд, спасибки. Danger.ksgetto.games, спасибо за 15 самодцитов, если сложно, распишись. Вот прикиньте, 100 трейдов было бы очень долго. Во всяком случае, Danger, тебе спасибо и привет от человека. Дальше, наклеечки, кстати, достаточно интересные наклейки. Просто ggdrop.gg, блин, реклама Навига, админ админский, да вы. Спасибо тебе огромное за трейд, тут, блин, прикольные наклейки, спасибо. Но тут с ником все просто. Подгончик в дотку, подгончик в дотку за погодку. Удачи в подъем. Спасибо тебе, мне пизда предлагает вам. Нет, тут все просто, мне пизда Ну, спасибо огромное тебе за трейд Тут реально очень, бля, а, за погодку Бля, ну я погоду не отдаю Ну, типа погоды я реально не отдаю, мне жалко Ну, спасибо за такой трейд, во всяком случае Круфер, привет, если не сложно, будет открой, давайте ко Мне бы хотелось посмотреть, что выпадет. Насколько ты везучий, Спасибо огромное. Блин, я на следующий ролик закину денег. Я надеюсь. И там, наверное, все трейды будут. Открой, открой, открой. И чисто минус миллион. Спасибо тебе огромное, Круфер. Ну, тут, блин, тут два кейсика причем интересных. Спасибо. Два разлома, ну, бля, нет денег. Так бы открыл, честно. Нет. А -а Адок, Адок, спасибо. Раз, уже друг, отвечал. Надеюсь, вы меня простите. Я каждый, каждый раз уже, ну, мне стыдно просто. Спасибо, дальше, строгий Матис, парам-парам-пам, и снова я, здрасте Блин, строгий Матис, ты мне до этого очень много всего отправил, еще по 2 и Killing флор скины Спасибо большое, Матис, мне уже второй трейд скидает. приятно Дальше, Хазир, Хазир или Хазир, я не знаю, какой слог подарения поставить, на какую буковку Но тут 2-2 вот, а скины, загрузочный экран, да, прикольно, спасибо, так тех тебе Хазер, я думаю, спасибо за трейд Дальше Плотный водник, осуждаю, распишись пж, смотрю уже много времени, спасибо, мне приятно, что вы меня смотрите, тут опять вот это, но у меня таких, наверное, наклеек уже, в общем, штук 200, и типа за кейсик, вот, спасибо, кейсики дорогие, дефицитные, я их в контейнер аккуратненько упаковываю, и скоро будет ролик, конечно, тут, скорее всего, за ножик домой, еще раз тебе плотный водник, спасибо, но осуждаю, не надо так делать, дальше, очень сложно, ребят, Дол, долг, долго поход долг. Привет, оцени инвент, обрати внимание на наклейку на калаше Удачи, лайк за такой контент, спасибо огромное Лайк вот за такой 30-минутный контент Егор э, в петлю залезет, потому что ролик нужно сделать э, через 24 часа, чтобы он у меня уже был Хей, hey, Егор, привет Так, а наклейку на калаше нужно было оценить На первой странице ничего, на второй, в принципе, только капсула и мпшка Дальше Блин, наклейку на калаше, ну типа, я ничего сверхординарного не вижу Ну прям, калаше наклейку а, Катавица, 15 пятнадцатый год, ну да, действительно интересная клейка на глитке Бля, это прикольно, это не спорю, это прикольно Но в остальном, ну только вот Калашек тут действительно интересный Аж тут девяносто, ну человек чисто его халдит хол... э, Я думаю, причем уже очень давно, наклейка реально годная Блин, хороший калаш, поздравляю, что у тебя такой есть А у меня с наклейкой, его и красный глянец, тоже подписчик давно подарил Долг, спасибо, мы переходим дальше Он скины. <смех> Вам очень, очень понравилось? Ну, типа, нет, ну, реально, я знаю, что называется Анторнет, Анкярнет, но это Унторунтед, uh, спасибо тебе, Кристофер10, за Унторунтед скины, тут коса, это. давно не играл, вот, был маленький фигачил с друзьями, помню, ой, oh, тут, кстати, очень большой трейд, знаю мало Позже, э, позже кинуть что-нибудь дорогое, распишись. Кристофер, это Кристофер, он еще один трейд мне скинул. Огромное спасибо, но здесь скины с Раста, а, с Half-Dead 2, я не знаю, что это за игра, но тут просто огроменная, человек просто весь мне скинул, ну просто посмотрите на это количество. Я не знаю, как это принимать, тут еще наклеечка с КС, бля, как это принять, как это принять, где ползунок? Да, я хочу получить эти вещи знаю, что мало, чисто весь инвент скинул. Спасибо огромное. Блин, вот приходится покупать и играть в эти игры, потому что скины-то есть. Хотя в КС не играю, с другой стороны. В КС у меня контент КС, скины КС, можно не играть. А, Кристофер, тебе огромное спасибо. Кристофер, 10. Мы это все дело принимаем. Это будет очень долго, скорее всего, ждем. Ну, тут тут дохера скинов, типа, я не знаю, как это все посчитать. Тут не написано нигде количество, но я думаю больше. 200 скинов. Ну, типа, я не знаю, как долго это ждем. Я отправил приниматься, надеюсь, он, при... он должен приняться, потому что места, места как бы, места в инвентаре есть. А, спасибо тебе, еще раз, Кристофер. Дальше идем. Тро... Троп... Пик... 8. Здорово, человек, небольшой подгон для тебя, чек, не пожинвен. Знаю, что не распишешься, но можешь расписаться. Вот ты знаешь, спасибо. Нет. Ну, блин, 90... 100 с лишним подгонов, то сложно. А, здесь интересная наклейка, вижу. А, дальше. Сувенирки. Сувенирки. Спасибо тебе огромное. Человек с ником Тро... Блин, сложные ники, ребят. Не пишите такие ники, пожалуйста, прочитайте. Тропикти. Тропикти. Ура! Тропикти 8. Спасибо тебе за такой трейдик, тоже очень приятно. Удачи тебе! Блин, сколько тут наклеечек? За наклейки, ребят, респектос. Они у меня закупориваются, через 10 лет, думаю, откроются. Спасибо тебе. А, это человек с ником рекорд. Наклеечки. Спасибо. Причем не однообразные, а разные. А, меня сейчас. Меня сейчас что, все? Типа, я не могу. Да, смотри, я трейд не могу, принять. Окей, okay, найс. Nice. Я думал, сейчас будет картина, ждем вакбана, но все принялось. Спасибо огромное. Тут вот у меня уже 824 скин. Следующий трейд, Римус. Распишись, пожалуйста. Спасибо тебе за, нак... за три наклеечки. И ширпик про отвечал друг. Но за трейд трейда. Дальше легенда. Спасибо за твой контент. Смотрю каждый ролик. Не закидывай на панда Сайт ужасный. Желаю удачи и успехов. Распишись, ПЖ. Легенда, спасибо по поводу панда скинс. Там есть вывод э, реальными деньгами. Давно не было, кстати. Возможно, скоро будет, не знаю. Но он меня реально как-то сливает, поэтому ну, не совсем. Но вот вывод реальными деньгами меня прям цепляет и может сниму огромное интеллигент, спасибо за подгон тут yeah. дотка всего снова. но спасибо дальше, распишись, пожи, пжи пожи, пжи, пжи удачи ставлю лайки, молодой Плата спасибо, уже в ушах аж зазвенело за два граффити, спасибо, приятно следующий трейд, оцени инвент PG, если не сложно, Блэжер а блажер мне уже отправлял, кстати, по-моему, в предыдущем ролике. Вот из интересного он мне скинул статрековскую эмку магии. Спасибо. Инвент оценим. Мне кажется, в следующем ролике там будут все типа оцени инвенты. Я скажу, ребята, оценивать тоже не будем. Но что, врать? Посмотреть интересно. Так, запрещеночки тут нету. Слава богу. Из инвента... Ну, из интересного. Из интересного. Там, наверное, просто... Какая-то последняя картинка, за которую мне должны были забанить Ну, блин, тут ничего особо, ну, карамельное яблоко Увидел, но ну, особо ничего интересного нет, честно но Я думаю, там какая-то картинка должна быть, за которую мне должны были забанить. Посмотрел картинку Там реально картинка, за которую я мог улететь В банную, поэтому такая вот История. Кстати, сейчас учу трейды Уже очень долго спускаться Флиппер. Распишись на стене, пожалуйста Привет Антону Малашичу Малашичу. Антон Малашич От человека тебе привет. Огромный Наверное, это ты. Наверное, это ты тот человек, который Отправляет мне трейд. Спасибо. тут у нас кстати. Спасибо тебе, Флиппер. Антону, еще раз, малашчу, большой-большой привет. Следующий третий у нас. На тебе вещи. На тебе весь, весь нави состав. А, на тебе весь нави состав. Все, я понял, спасибо. Я туплю. А, блин, за наклеечки спасибо. Тут карточек, кстати, много. Огромное тебе спасибо. Сай. Сайланс. Сайланс. Сай да. Все правильно почитал. Огромное спасибо. На весь состав не полностью скину, Наклеечки. Респектос. Следующий трейд тоже интересный. Депаст. привет, человек. Надеюсь, попал в ролик. Приметь наклейки, я уверен, не подорожают. А еще можно роспись, если не лень-не-не-лень. Лень. И ролик выйдет на несколько часов вдруг. Но The Plus, The Past, спасибо. Я думаю, просто в принципе можно по росписям, но нужно ролик несколько дней снимать. Потому что ну, реально долго и очень-очень станешь от такого видоса. The Past. спасибо тебе огромное, много наклеек. Подумаю, может быть, действительно несколько частей буду про записывать. Ну и. И Потом это все Егор будет в один ролик делать Егор тогда устанет а, Спасибо тебе за паст еще раз за трейд Ну, очень много на нагрелек, идем дальше Блази, привет, просто вот, держи, привет Подписчики, Блази вам передает Ну, мы не можем, дальше Лози Лози мне отправляет трейд Я лох, отдаю скины, я олд канал а, Кстати, помню, как перчес прикейс ты 500 кидал на изи а, Распишись ПЖ Позже дам 5 наклеек. Огромное спасибо, кстати, за калаш отдельное спасибо. Он, скорее всего, скоро Спасибо. Это был Низик, это был Кейс батл, где мне перчи с фрикейса выпали, поэтому ты тут немного перепутал, но Лозе спасибо. Очень крутые наклейки. Вот, не наклейки, а вот эти штуки можно ими в Steam профиль оформить, если не за. Ну все, прокачку на Изидроп будешь делать по моему промику. Отказ не принимается, монтажер не вырезай. Егор, тебе задание. Ну, не, ребят, реально, ну типа промик надо вырезать. А хотя ладно, нет, надо вырезать, это реклама Изика и Промика еще будет, Егор Промик обязательно, а его тут не видно под вебкой, ну, спасибо тебе еще раз, Сталин, YouTube, <laughs> так как у меня человек YouTube, Ютуб, Сталин, YouTube. спасибо огромное за трейд, Сталин, спасибо, замажем, обязательно. Белиндос, только подгон посмотрел, правильно читается, а, вот, спасибо, спасибо, а, Белинидос. Белин Нида, Сэмбо в комментах увидел, я не додумался роспись попросить, ну ладно, удачи, спасибо огромное, ты мне, так понимаю, в прошлом ролике кидал трейд, но я не всех запоминаю, реально, не всех, мегабит запомнил, что я тупил, а, очень жестко на этом, а, Белин Бели... Беленидос, спасибо, спасибо, что написал, как читается ник, да проще. Пипи Пипника, Пип Пипника, здорово, чувак, я знаю, что попрошайки всем надоели меня недавно заскамили. спасибо за трэй. меня скамели на 40, а я ни у кого не просил. Ну то есть как бы скам это скам, это жизненный урок, это самое важное. Знаешь, есть уроки, которые не можно, не можно, не можно прогулять, это уроки жизни. Все идет на пользу, как говорится, что делать соку. Фемели Фризи, привет, можно роспись, огромное, спасибо за наклеечки по росписям, также отвечал, но помалифризе, спасибо. Дальше, опять же наклеечки и без сообщения. Бинт, спасибо, тут очень много, кстати, наклеек, и такое ощущение, что опять придется все закидать в контейнер. Места сейчас, я думаю, не будет. Хотя этот трейд примется, пожалуйста. Да, спасибо, принялся. Скоро будет вак, короче, такими темпами. Бинт, спасибо тебе, спасибо тебе за трейд огромное. Дальше, пассаген 1С, продолжай в том же духе, ты красава, прошу роспись. Огромное тебе спасибо, пассаген 1С. Спасибо, у меня уже, кстати, 12 часов ночи, есть уже ролик записываю, ролик 40 минутный. Блин, на ну, ребята, поддержите лайка. Uh, 1S, спасибо, спасибо, Зак Ой, Аня, вот от Ани я в прошлом ролике, по-моему, не принял, я проглядел Аня, тебе спасибо, это вот по ней я понял, что мне девушка смотрят Аня, тебе привет и спасибо, тебя я помню Забыл в предыдущем ролике принять трейд uh, Артем Кулаков Тут у нас вещи из Доты, и сейчас, по-моему, я чихну, и вы это увидите в прямом эфире Антон Кулаков тоже, спасибо, вещи из Доты и Шипчик, благодарю И вот тут достаточно интересный трейд Енот э, эти, э, Блин, ну тут Я не принимаю, потому что говорили, что так можно Типа стим взломать, поэтому я не принимаю, ребят, сорян Ну реально, енот, огромное спасибо, но очку очкую не принимаю Дальше, черт, можно распись. Спасибо огромное за кейс. вот за кейсики Сейчас тоже спасибо, что они дорожают По росписям, ну сорян Ой, а, тут ну, за мои ножички, окей Ну и в принципе, все, мы приняли 100 трейдов, ребят Вот такой получился ролик Я надеюсь, он вам понравился 40-минутный видос с подгонами от вас Если вы скидываете трейды, вам спасибо Если вы скидываете, поддерживаете лайк отдельная. Если вы не скидываете, но также лайком поддерживайте. тоже спасибо. То есть эта рубрика держится полностью целиком на вас. Всем спасибо. Это был 45-минутный почти видосик. С вами был человек. Благодарю всех за просмотр данного ролика. Напиши, если досмотрел до конца. Всем пока и до новых встреч.